Ребята, перед началом этого видеоролика хочу вас очень сильно попросить, очень сильно я вас прошу, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал и поставьте лайк под третью часть с Майнкрафтом и на ролик с фарминг-симулятором, потому что я не спал до часа ночи, мне надо было смонтировать в Майне ролик у меня он пока форматировался ребята, я вас попрошу пожалуйста поставьте лайк подпишитесь на мой канал ну мы, ну, мы начинаем всем привет с вами я макар и сегодня я буду играть в игру под названием майнкрафт да это четвертая часть э, игры да. сегодня я буду достраивать свой дом и думаю сделать какой-то сарай, да. Ну потому что, ребята, если у тебя есть дом, то обязательно должен быть сарай. Это логично, да? Поэтому, ребята, обязательно спускайтесь вниз, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а мы начинаем. Нам надо ускоряться, потому что у меня через 30 минут конференция. Ну уже через, уже через 20 точнее, минут. Надо будет чуть-чуть нам подускориться. Ну, ничего страшного, я думаю, успею. Так. Входим в игру. Версия 1.13.2. Кто хочет со мной поиграть на сервере, а IP моего сервера я оставлю в описании. Конечно, этот сервер... А, секундочку, у меня я не проснулся, просто я встал в одиннадцать это в одиннадцать тридцать ой в одиннадцать стал поэтому я еще пока не проснулся так, так ребят ну нормально все проснулся так Дышать, извиняюсь, я случайно запустил браузер. Так, мы с вами нажимаем Sync да, как мы помним, в прошлой серии мы играли на 1.14.4. Так что вот так. <зу -зу> я просто прозрачный человек. Ту-ту-ту, ту ту ту ту ту Все, мониторный на... телек нагрелся уже. О, он стал прорисовываться. Ой, ой, как фризит, ой, как фризит, ой, как фризит. Так, ты стал прорисовываться? Или у него, или у тебя эффект остыл? Тут что-то как-то. А, мы такой штуки вчера не делали. Ой, вчера а, а, у меня же серии должны выходить раз в неделю. Ладно, мы вчера же -а не -а делали такие дыры, мы просто прочищали. Ладно, ничего страшного. Ну так, сегодня у меня ролик, связанный с этим домом. Да? И сегодня мне еще надо построить сарай. Ну, а сарай, если можно догадаться, он будет именно вот здесь вот прям вот здесь он такой будет деревянный или... А можно в браузере спросить такую штуку? Дерево или бетон. Так, сейчас мы узнаем, из чего будет. Так. Блин. Так. Тут можно пароли гадать. Слушайте, интересно, интересно. Так, ну пароль длиной. Ничего себе. Нормально. Так, ребяточки, давайте. Первое это... Дерево. Второе это бетон. Поехали, я закрываю. Глаза. Вот так просто прикладываю к монитору, я не вижу число И мне выплатил 102, значит, из бетона. Что, сарай из бетона? Вы вообще такое видели. Фух, ладно. А, ну типа, ну да, у меня дом бетонный же, ну можно же. Так, ладно, у нас время не бесконечное. Как я знаю. Тихо, тихо, тихо. Так. Нет, давайте все-таки сделаем сарай деревянным на ну, этот сарай, блин. Камон. Не, вообще здесь нужен свет. Но как я его сейчас здесь буду делать, если здесь стены вот такие, вот такие. Туда не вставишь целую вот такую вот лампу. Вот такую вот, да? Вот такую. Иногда, кстати, эта штука помогает мне понимать, где и как я показываю. Вот это хорошее окно вообще здесь. Здесь я не доделал вчера. Но автор сказал, что это форточка. Форточка, чисто дырка в окне. Форточка. Так, ладно. Значит, что? Значит, двери мы с вами закрываем. Так. Так. Кому нужна команда? Я все равно не увидите. Жалко, что нельзя камеру отключить. Так, будем работать на, пер на первом этаже сначала. А здесь у нас должно быть... Давайте мы здесь сделаем кухню. Или... Или... Или санузел. Нет, санузел. Санузел, я думаю, сделать... Ступеньками. Ну а ч? Тут хотя место заберу. Ну ладно, ребят. Сделаю санузел под ступеньками. Так. Уже привык. Не, я здесь не буду ничего ломать. А не легче мне вот так сделать. Так. Так. Ну, вот здесь блок поставить, и здесь дверь такую поставить красиво. А, ну... ладно, но все равно, это будет такой ин интерактив санузел. Ну, типа, вот я захожу, ну, отлично мне кажется, а, типа, вот я там стою и вот такой, вот... А, ну, блин, что делать? Что делать, ребята, что делать? Что делать? А уже ничего не сделать? <смех> Я уже построил. Не надо ломать то, что построил. Плохая примета. <смех> Это вообще как так красиво, такое вообще вот такое какое. Так, так, так. Нет, нереально, нереально. Ну ладно, давайте сделаем. А, одно окно, одно окно. А синее будет. Одно синее. Так и задумалась так всенозел. Ну, я не могу. Ух, смешно. Так, ладно, берем кварцевый блок. Кварц. Так. Ту-ту-ту-ту-ту. ту ту ту ту Ну. Никаких сейчас претензий не должно быть. Никаких. Потому что... Ну, вы понимаете, Почему? Так, так, ладно, давайте посмотрим сюда санузлинную дверь санузли. Так, мне сообщение пришло, подождите секундочку. Так, у меня конференция в двенадцать. О, блин, ребята, у меня сейчас конференция будет, так что давайте, я подойду к вам. Так, ну что, ребята, секунду, мы продолжаем наш ролик, да? У меня прошла конференция, надеюсь, что у меня получится смонтировать сегодня ролик, но если не получится, то скину так по отдельности. Ну, короче, как вы помните, да, я сделал санузел. Вот тут-то, да? Вот так зашел, по кака -ка -ка или по пи пи, -пи. Вот так встал, пошел потом. Э, ну, я думаю, вот здесь сделать кухню. Хотя вот так открыть, вот ну, Готовишь тут. <пух> Все. Так что нет, кухню я думаю, думаю, думаю, думаю, думаю, думаю. Я пока думаю, где кухню мне сделать. Так. Так, так, так, так, так. так. Ну, слушайте, мне как-то интересно то, что тут реально странно все как-то. Так, ладно, давайте сейчас зайдем, короче, посмотрим. Мне сейчас надо. Так, вот смотрите, там окно, тут окно стоит такое огромное. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Вот знаю. давайте вот здесь сделаем кухню, отлично, место отличное. Так, давайте а, берем печку, значит. Это у нас декорация, декорация. Нет, ну давайте сначала не с печки начнем. Мне нужна такая кухня интерактивная, да? Кухня 2022 года называется. Технологичная. Так, мне ничего не нужно сейчас вот из-за этого, то, что у меня здесь лежит. М -м -м -м. Мне сейчас нужно интерактив кухня. Кургня. Кура. Кура. Интерактив курица. Так, э, ладно. Так, значит, в чем будет заключаться моя интерактив кухня? Хотя нет, никакая интерактив кухня. А пусть будет обычная кухня, ребят, но реально. Тогда мы давайте с вами. Но все-таки свет нужен. Вы, наверное, скажете, да определись-то уже. Так, ладно. Липкий боршень. Так, и давайте в блок. Нет, вот в декорациях берем печку в Этот... Как его? Этот... Как вам? Короче, этот поднос ведьминский... Ой, ой ребят, я забыл уже. Качан, Качан, Кучан. Кто помнит, как называется обязательно пишите в комментариях, я реально вылетел из головы. А в этой версии нету, что ли? Нет, это это компостер, да. А -а Блин. Ладно, давайте вот здесь поищем. Нигде нет, просто, ну нигде нет. Так, вообще нигде нет, ребят, Прикиньте, Тут Только воронка. Она же вот так выглядит. Ну. Но... Ну, ребят, можно сказать, что... А, ну, тут еще так... Уф ты ж, ничего себе. А можно же его вот так сделать, да? Ничего себе. Круто, на самом деле, реально. Так. А, здесь мы что-то будем мыть с вами. А так что сюда нельзя воду, конечно, залить. Хотя можно попробовать, в принципе. Ой. Стоп-пе, стоп стоп Стоп, стоп, стоп. Так, давайте туда загружаем воду. Блин, ладно, короче, не важно. Ну вот она, наша вода, можно сказать, да? Раковина. Так, теперь мне нужна печка. Но это духовка. Или печка, или духовка. Ой, кто как называет. Так. Ладно. Так. ё -моё. Давайте в печку мы не будем пока ничего ложить. Так, сундук обязательно для углей. даем ⁇ Так. Так, потом. Дай-мо ⁇ я всегда путаю. Так, так, так, так. Ну, не знаю, что можно еще. Давайте холодильник, холодосик сделаем. Холодос должен быть широченным, очень широченным. Это что такое? Это выбрасыватель? А, это... нет, это наблюдатель. Че, дропер, вот. Так. Как там сейчас холодильник, я не помню, делаю. Вроде вот так их делают. Берут железные люки. Нет. Нет, другое. Короче, что-то как-то там делают. Вроде бы так. Мне еще нужна железная дверь. Так, вот так, типа. Вот так. так ну вот типа да типа того делать сюда сейчас поставлю железную дверь а нет здесь не надо нет не надо да все отлично типа этот рычаг будет открывать дверь да и что-то выбрасывать так ладно что-то надо вот это убрать так, ну вот, видите, а, а что? Ничего себе технологии. Ну вот такой вот у меня получился холодильник. У нас опять ночь. Секунду. Так, сейчас я уберу предосмотр камеры. Я понял, почему у меня ошибка вылезла. Так, хорошо. Вот, думаю, внизу надо ставить рычаг или не надо? Ладно, короче, отстань. А, закидываем туда сейчас еду. А, это не декорации, господи, это вот здесь. Так, еду, еду, еду. Просто всю. Вот так. Ctrl нажмем. Вот так. Вот так. Просто вот здесь везде поводим, поводим у нас накапливается такая штука такая мы это все берем oh. оу и на такое мы сейчас и храним извиняюсь и на такое мы сейчас и храним да так Это из каждого, да? Да, это из каждого вылетает. Да, мяской. Мяско нет. Тогда давайте еще, еще. мне что-то как-то очень.. Очень мало. Очень мало. Очень мало, очень мало еды. Так, давайте вот так. Так, вот так. Вот так. Вот так. Я говорю, по мне убирать надо, быстрей. Короче все, печеньки, обязательно торт, тортик, тортиков, миска, миска, жареного миска. Все, ребят. Так. Ой, мне кажется, места не хватит. <laughs> не хватит, хватит нормально. Ладно. А, так у нас же есть... какой-то... Я знаю, зачем мне сарай нужен. Быстрее, быстрее, быстрее. Морозильник нужен. Да, ребят, я хочу построить морозильник. Это, конечно, странно звучит, но надо его тоже построить на бункере. Так, мне нужно, мне нужно, мне нужно, мне нужно. Холодный материал. Ну это может быть бетон. А это может быть еще и железо. Ну давайте из железа. Морозильник это же все-таки, да, он же металлический. Не, что я делаю? Мне сейчас надо... Нет. Быстрее надо делать, потому что... Ну... Так, быстрее. Блин, мне еще сейчас монтировать ролик, потому что... Потому что вот так. Потому что у меня же конференция, ребят, вы же знаете, да? Я же вам говорил. Я же забыл, что там такой очень тонкий слой, ребяточки... Ч ⁇ делать? Ч ⁇ делать? Есть один выход. Просто еще поставить дерево. Я реально забыл. Как можно было про это забыть вообще? Не понимаю. <клес> так потому что я в этот бункер, знаете сколько не зах... Да ну не верь. А, это же я отключил. У меня с вами не сходились схемы и механизмы. Точно. Видите, у меня тут... Уже другое измерение. Так. Так, все, дерево вроде сделано. Ну да, нормально. Нормально, нормально, нормально. Выживет. Так, быстрее надо бежать туда сейчас. Я выкинул ковер. А, нет, все отлично. Так, все сделали. Ковер выкидываем. Надо быстрее сейчас сделать, потому что у меня сейчас продукты того... И никто не станет бункер искать под морозильником, да? Да, ребята? Так, давайте вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Не, какой-то маленькая у меня морозилочка, ребят, будет. Честно вам Реально какая-то маленькая морозилочка будет. Давайте чуть больше сделаем. Как? Так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так. так, Вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Так, давайте мне еще надо... Чуть-чуть эту сторону заденем, давайте. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Да. Вот он вроде, да? Проход мой. Так, ну вот, ребят. Мы закончили. Теперь.. А, Молодельник же он без окон, да? Типа они же могут треснуть от холодного. Так, ну мне надо вообще быстрее их строить, да? Я мог бы это все и, и командами заделать. Да, у меня там будет какая-то открытая серия. Большая, короче. Морозильник у меня будет двухэтажный. или Или морозильники. <связан> просто большой короче просто высокий будет какой еще двухэтажный ты чё чел ну ладно сделаю двухэтажные ребяточки но главное чтобы работал <связан> а что там -то работать льда сюда накидать и все и он тебе работает дверь должна быть одна но двухслонная двухслонная да можно сделать суперзащиту. защиту Хотя нет, это опять вот эти все поршни, это много места занимает. Иногда. Да. Так, вот так вот. Вот так вот. Так. Угу. угу. Так, вот так сделали отлично. Так, разная высота почему-то. Тогда делаем вот так. Так, отлично. Так, заделаем вот здесь. Вот. Так, вот так. Угу. О, тут прям круто у меня получилось. Ров... А, нет, не ровно. Ладно, двери там двойные точно не делают, потому что, ну, типа, ребят, ну, камон, реально. Так, железная дверь. Так, по поводу двери. Должна быть какая-то капсула. Так, капсула должна быть какая-нибудь. Так. Угу. Так, ну вот такая вот капсула нормально будет, наверное. Так, вот так. Вот без флая вообще бы никакие бы постройки, там небоскрёбы вообще бы не, не построились. Ну там блоки строить, да, под себя вот так вот. А потом это еще ломать, да, несколько тысяч лет. Так, ну вот такая вот капсула, я думаю, пойдет. Давайте мы с вами механизмы. Железная дор. Железная дор. <с 52> <с 1> Слушайте, отлично. Отлично. Кнопки или рычаги? Нет, кнопки лучше, кнопки. <с 1> так, ну это на выход, да? Ага. И.. Тоже железная дверь. И вот так. То есть выйти, зайти. Думаю, здесь тоже поставить дверь. вот так вот. Такой быстрый выход. Слушайте, да. Трехслойная дверь, это нормально. Так, так, давайте еще вот так вот сделаем. Так, это уже граница потолка. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Мало ли сейчас она всё... тепло металл нагреется, да? Так. <с Legends> Ладно, какой металл нагреется? Я думаю, здесь не так уж и тепло, да? Чтобы металл нагрелся, это знаете, сколько надо? Так, слушайте, по поводу света вот здесь. Я могу его сделать. Я могу его сделать. Но это тоже много материалов понадобится и много места, но... Мы же с вами непростые молодые люди, да? Мы можем его и сделать везде, просто везде мы можем его сделать, да? Главное просто уметь практиковаться, да? Просто все дум будут думать, а что это за комната такая огромная, да? Хотя тут нет ничего такого. Так, вот здесь у нас так идет стена. Сколько у меня там? 16 минут? Ну ничего, ребят, серия на 30 минут нормально будет. Потом мне вообще это все вместе связывать, делать борник. Сборник, точнее. Так, маленькая капсула превращается в огромную комнату. Так, ну здесь, я думаю, мне не надо будет заделывать это все, да? А, мне еще вот это, наверное, тоже место пригодится. Так, не знаю зачем. Так, быстрей. Так. Капец, мы даже.. Даже дом не обустроили. <с> <с> Хотя я вам обещал, что в этой серии будет обустроен дом. Но, видать... Нет, видать не будет он обустроен. Так, вот так, вот так. Отлично, слушайте, работаем. Так, мне сейчас нужно прописать эффект. Так, сейчас я выключу этот, эту камеру. Так, эффект, Гип, макар... Night Vision. Все, включаю предосмотр. Извиняюсь. <смех> так, и вот это мы с вами все застраиваем. Мне... Это Night Vision вообще, это чтобы строить разные механизмы. Ну, там под землей или еще где-то. Если вас, если вы не хотите тратить там факела, ну, хотя мы в керативе, да, Камон. Так. Сейчас мы с вами все заделываем. Смысл... А! Все. Так, вот так, вот так, вот так с вами заделаю. Так, слушайте, я в последнее время что-то давно в камеру не смотрел, да? Так. Ну по крайней мере последние 10 минут не смотрел, да? Так, ну слушайте, вот у нас такое вот помещение, такое, такая, да, такая именно, такая помещение. Так, выходим сейчас. Ага не успел выйти. И вот здесь вот у нас должна быть, должно быть техническое помещение, то есть там типа электронозы, занозы, электро там что-то там, там короче у нас проводочки, да. А вообще у нас рычаг должен у меня я хочу, я хочу, да, это мой морозильник. Вот сюда рычаг поставить. Так, подождите. Меня это не устраивает, капец. Так, рычаг, который будет мне... Ничего там не активировать, да? Нет. Который будет вот так что-то здесь активировать. Ну, не что-то, точнее, а вот это вот пыльцу. Так, она вот так вот идет, Да. Вот так вот она... Нет, что? Так, вот сюда. Оу! Слушай, а ты здесь уже давно располагаешься? Капец, я не могу. У меня уже почти в каждом ролике попадается мой старый бункер. Мне надо свет проводить. А он мне сейчас помешает это сделать. Как я понимаю. Оф. Нет, мне придется только так делать свет. Ну, ничего себе, он так обустроился, конечно. Ненормально. Ладно, ну вот так вот мне хватит, наверное, да? <смех> Но у меня вопрос вот с этим. Угу. Я уж не знаю, как мне это сделать. Может быть, это можно как-то эту систему вот так вот обыграть? Надеюсь, Господи, пожалуйста. Господи, Майнкрафта, пожалуйста, я прошу тебя. Сделай так, как <свы> <свы> почему вот эта штука является как целый блок? <свы> А, да-да-да. Короче, вс. Это морозильная камера по техническим причинам. Короче, вс. Остается без света. Потому что мне такое не надо. Мне такие медвежьи услуги не нужны. Тогда давайте мы сделаем с вами в другой комнате, супер огромной. Да, у нас же их целых две ненужных помещения. У нас же целых два ненужных помещения у нас, да? К примеру, вот это. Так, если у меня здесь будет стоять рычаг, то он будет активировать дверь. Нет. Тогда э, мы с вами э, закрываем. Предупреждаю, ребят, этот ролик на 40 минут. У меня вот здесь уже границы, так что мне надо пораньше спускаться вниз. То есть сейчас. Ладно. Та-та-та-та-та-та. Это что такое? Это где я? Это куда это я попал? Это я попал в старый да бункер. Слушайте, можно чуть-чуть повредить старый бункер на самом деле. Ну блин, а? Камон. Он реально уже почти в каждом ролике мне попадается это невозможно. Он меня преследует, что ли? Я не понимаю. Мне тоже нужно здесь. А, что-то глубоко ушел. Ну вот, в принципе. Нет, вот так. Нет, еще ниже. Да? И вот только вот так вот мне сейчас идти и заливать пол вот этим вот материалом. <с1> <свист> <свист> так, ладно Что-то у меня тут активируется <свист> У меня активируется рычаг Так, ладно Прикиньте, если я сейчас там отключу рычаг Так, ой, Господи, как я тут намутил всего. То он, когда выключится, то с какой-то стороны он будет работать. А эта штука вот так не проводит свет. Отлично вообще. Ну, значит, придется сейчас там опять мутить вот так вот. Так, ладно, все включилось у меня. А здесь перебой с электричеством, вот все. Перебой с электричеством. Перебоя с... с электричеством, да. У меня тут перебой с электричеством. Ну так получилось, блин. Так, ладно, давайте. Все это мы с вами. А, я сейчас вот это задел. <клышленный кузь> Короче, ребята, ожидаем пятой части с вами был я макар всем огромное спасибо за просмотр и всем пока